Йоу, hey, всем привет дорогие друзья, вы на канале Йобогим, с вами как всегда ваш Сантьяго И сегодня продолжаем прохождение Little Nightmare Если ты готов и приводил для себя пару вкусных клюв, тогда мы начинаем hey, uh, Продолжаем игру, я не помню на каком моменте мы остановились Хотя нет, я помню, мы остановились на моменте какой-то шахты Мы в какой-то вентиляции, вроде бы что-то там такое было а вроде бы и не было, и как бы, да и ладно, сейчас и посмотрим, сейчас разберемся, сейчас продолжим там а, Пойдем туда, куда нам а, в этот раз сулит игра То есть, пойдем на поводу, посмотрим, что нас еще ждет, как бы, мы, по-моему, в прошлой части разобрались со сторожем, да? Если мне память не изменяет, сторожем в, в прошлом выпуске сторожа просто уничтожили так, напомните управление. Еще как делается управление? Все, я помню, короче, кнопка мыши зажать, чтобы схватиться за что-то. Там вот это вот все. Угу. Да. Бачу крюк, я могу на шип бежать. Попытался у меня скользить и передвигаться на кра... а, -а, а что это? Нет, ну это просто куча. Это просто... а Я уже только начал играть! на говно! Я только начал играть, и меня сразу рас... а, постигла неудача, так скажем. Назовем это так. Меня постигла неудача, но я сейчас реабилитирую положение. Нажигаем фонарик, побыстрее передвигаемся дальше. Короче, прыгаем на лестницу. По-моему... Ля... По-моему, как бы, я должен успеть на крюк, который вот-вот промчится над нами. Если я это не успею сделать... Да я не успел это сделать, говно сутуло. А, вот теперь могу. Смотри, смотри. А, нет? В смысле? Или мне там слепую это нужно сделать? Так, погоди, так, погоди, не вижу Да ладно, блин, да как? Да я же не бежал, так Я же остановился Так, все, тихо No, no hate, no драма, uh, no агрессия, no здравый смысл uh... Здравствуйте, всем привет, дорогие друзья Так, и что я двигаюсь дальше, собираюсь снова на эту лестницу, короче Мне нужно как-то, я так понял, вы... uh, забраться на тот выступ более-менее аккуратненько, да, чтобы я смог зацепиться за этот крюк. Вот здесь я могу это сделать? Нет, не могу. Так, ну вот здесь. И вот я вслепу это должен сделать, да? е yeah, бич! И вот он, вот он. Вот это техника моя, которую я придерживаюсь, вот. Что это вообще за местность? Я пытался найти описание этой игры, я не нашел. Я не нашел описание этой игры, это какое-то, ну, я не знаю, ну... Какая-то вселенная крайне прикольная Вот, мне очень нравится эта игра Да, типа, по ее... Эм, сюрреалистике о, я проголодался По ее сюрреалистике, по рисовке По мистическому напряжению, которое присуще этой игре Я очень, очень, очень, очень люблю эту игру Но Но Я переживаю, что скоро она закончится Сейчас бы крысу съесть, да? Вот смотри, мышеловка, в которой наверняка есть еда, да? Мышь мышеловка. Ну, наверняка же там что-то есть, определенно. И я вот сейчас, ну, у меня наитие витает, да, такое. Не буду я сюда, там еды даже нет. Мышь по-любому э, где-то уже что-то словила. И мышь, по-моему, словили. Мы сейчас, наверное... А, стоп! Подожди! Так, вот крыса. И тут должен быть кусочек сыра наверняка. Муску, слушай муску. А -а -а -а. Я шага по крысе! Я ее ем! Я ее ем! Не буду я такое смотреть, не хочу. Это, это, это, это, блядь, это не, мой, не мой контент. Сейчас я, блядь, просто в сухаря заебашил крысу. Ну, камон. Э -э, извините. Ладно, пойдет. Ну, в принципе, вроде насытились, это дало нам силы, чтобы прыгнуть дальше, короче. Здесь по. Ну, наверняка, вот в этих свертках закутаны какие-нибудь э -э замерзшие. А, ну, наверное, ковры. Просто ковры. Ковры. Ковры. Погоди, постой, паровоз, не спешите, колеса, вот это вот говно мне нужно подвинуть, оно будет выступать в роли мостика для того, чтобы забраться на новый контейнер, здесь как бы очень много личинок, это трупы, все это, я уверен, что это трупы, если убрать юморочек этот вот скудный, тупой, так, не понял, у меня двери, короче, обратно оттолкнули. Вот это катится? Катится, значит надо катить Я вот, ну, ну, если есть что-то, что нужно катить, значит нужно катить Правильно, Саня, молодец Теперь мы на это же дерьмо забираемся А пока она не откатилась, мы перепрыгиваем, запрыгиваем Я, по-моему, что-то такое видел Это, по-моему, кухня, да? И здесь будет кухонный сотрудник вот этот, который, ну, типа Ну, прям раз, Прям жуткий! Посмотри, какой он жирный! Как я на массе. Да посмотри на него. У него просто глаза в разные стороны разъехались. Это бан. Это бан. Он берет кусок... Что это? Он взял пенис. Бросил. Я не понял. Охереть. Почему настолько противное говно это? Мне надо на карачках пройти или что? Или как? Я так понимаю, что да? Это... И здесь мне надо забегать куда-то? Или просто пробежать мимо? Я побегу мимо? Ну, Опа, грибок. Грибочек! Бля-бля-бля-бля-бля, да камон! Да камон! Это гриб побежала, не я! Я на карачках двигался, бля! Ну посмотри... Ну куда ты меня не... Ну куда, отпусти! Ну пусти! Ну вот пусти... Ладно, мы попробуем сейчас э, по стелсу пройти. Это стелс геймом Ну, тайное искусство. По стелсу пройти, это да. Это я могу. Так. Бля! А! Не успел взять меня. Хорош! Беги! Саня, беги! Беги, беги! О! Хорош! Кайф! Кайф! Кайф! Кайф! Кайф! Кайф! Обломал мой кайф, бля! Это мой кайф обломан, блин! Ну! Ну что за дерьмо ты, блин? Ну как так, блин? блин, нахрен, ну! Ну как его, черт, блин, это происходит им со мной постоянно? Я раз за разом оказываюсь в той же истории. Я не мог бегать, я просто не мог бегать. Блядь. Блин, ну ты конечно такой резвый песель. Я просто катал твой рот, ну рил. Он же сейчас сюда, да, идет, по-любому. Конечно, да. Мне бы грибок подсказал, куда идти. Я бы тогда справился с миссией. Как бы, извините, вот он сюда побежал. Куда-то сюда. А я не побежал! А! Так, опа. Хорош. Давай-давай-давай-давай. Кайф! Кайф! А что? А А-а-а! А-а-а! а а, -а! а, -а, -а Ладно, я справлюсь с этим дерьмом, я непоколебим, я, ну, я не преломлим. Не приломлим. Что? Как? Ты что? Я не приломлю Меня не сломить, вот, блядь, дебил. Так, это я помню. Здесь он, короче, режет сук мяса и его... вот... А я шо, я что? Шо... Так. Заходи обратно, заходи обратно, все нормально, двигаемся. Так, вроде бы развели, развели, развели жирноногого жер... на что-то. Угу, угу. Здесь бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, а, спрятался я. Если я спрятался под столом, он меня найдет, я про... Я не могу понять. Но звук вроде бы успокоился вот этот вот, короче. И это значит что? Что он отвалил от меня или что? Ай, да? Ах ты мразь. Смотри. Опа, он проебался. Опа, он проебался. Поцали, чекаем в инфу! Нет! Я проебался. Теперь я проебался. Ладно, бывает. Бывает, ничего страшного, ничего. Хорошего. А, ну ничего страшного. Кау, кау, кау, кау. Так, ну, в принципе, нам-то цель. Наша цель выбраться. А, просто выбраться с этой ебучей локации, да? А, вот это вот гнида, жирная гнида, мне просто мешает. Он просто очередное препятствие на моей дороге. По факту, по факту. Так, я спрятался под. А... Куда ты идешь? Это маска на нем или что это? Или это подбородок миллион, миллион подбородков в одном. Так, вот он взял сосиску теперь там. А, идет-то куда? Идет-то что делать? Дай-ка на стрелочку посмотрю. Так. Вот он как бы, ну, типа, мне вообще не, не понять этого молодого человека. Да. Куда же он пошел? А, бачу, бачу. Так, можно. Здесь, я так понял, спрыгнуть, да? И на карачках вот так проползти вокруг него. Так, мы сейчас. О, факен слев! Я это сделал не специально, я не знал, что так можно. А, посмотри. Оу, oh, fucking slave! Еще один. Я еще одну печь закрыл. Ненароком. Мне надо было спрятаться вот под тот стол. А я ты. Да ладно! Да как же ты, блин, нашел до меня да отпусти! Да ну нет! Да ну Да ну хорошо, да как! так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так. Здесь лазанья. Да ну нет же! Ну нет! А -а -а -а -а. Так, я спрятался или алина? Блин, да посмотри, какое это ублюдок. Какое, какое ублюдское вообще выражение лица у него. Ну? И он это делает бесконечно. Меня, меня в прошлой серии Матл uh, дед. Теперь это вот ублюдок. Понял. Так, я давай я тебе винчик тут распотрошу. Опа! Да кого ты такой ублюдок? В кого же сыр? Епучий сыр! Ру rises. Куда же ты пойдешь-то? Я а. бегу, а -а -а. я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я его сейчас обдурю, обдурю, забрался. Опа! Не! Я... Не словил? А -а -а! Блин, ты отпусти! Что ты меня не трогай меня! Отпусти! Да че за дерьмо! -а! Я устал от него. Я не хочу с ним бороться. Я хочу его просто бойти. Я не хочу, чтобы он видел, что я вообще здесь. Надо в тайне постелс. Опять-таки, придерживаться техники, Стелс, я на губку мокрую наступил к ста. Так, ну все, здесь как Вот, да, это вот Вот то самое действие, которое Нам дает понять, что пора отправляться вперед Здесь он положил кусок мяса Воткнул нож И идет Идет куда? Ну, естественно, туда, куда мы Как бы, казалось бы, да? Так, не туда голову отвернул Так, вот он идет а, Печки не трогаем Печки не трогаем а почему вот грибок там потеребил, а ты? Не понял, погоди, повтори. Так, погоди, а если воспользоваться одной из печей, а... да камон. Так, одной из печей как способом отвлечения? О, бля. О, бля. Я обошел его или что? Или мне кажется. Вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Мразь, да не иди ты в мою сторону, не иди туда, куда иду я. Куда же ты? А, это шкаф, да? Он шкаф, порыться в шкафу. Он сделал специи, и отлично. Я пошел тогда на этот шкаф, а с него мне нужно куда? Я не знаю. Я не знаю, кстати. Я забираюсь. Все, я забрался на полку, отлично. Я забираюсь на полку. Здесь запрыгиваю на еще одну балку, перекладину какую-то. Надеюсь, она не упадет. А, вообще тут ничего не упадет под моим весом, потому что ну нынче меня пугает вот этот дромомед снизу, да? Мишлен а, 5 звезд. А, вот если я банку уроню, он же меня по-любому найдет. Погоди, а вот вот вот О, это. Фу. Фу. Тише. Погоди, а ее можно взять и просто переставить? Сотри. не не не не не не не не не не не не не не не не Что с лицом, товарищ? Какой-то ты, ну, больно бойкий, а? Не, не подсказывают тебе нутро, чтобы ты там остановился, прекратил преследовать маленькую девочку или мальчика? А он же не может забраться сюда. Или может? Или не может? Или может? Ну, скажите, пожалуйста, где он? Я не знаю, это вот, ну... Опа, подожди, не понял, повтори А что там? Вот. Я в туалете, кайф Слышишь? Получилось выбраться от этого урода Я сделал это, ребят Ну, а... очередная миссия пройдена Здесь грибочек Грибочек, там дверь а, Вслед за грибком пойдем, чикак. как? Че куда? Это что такое? Здесь кто-то спит? Это что? Это что такое? А -а -а! Я слишком поторопился. Мне нужно... Oh, а где это гнида Куда он пошел? А, я просто разбился нахер, я упал со шкафа Я просто уничтожил сам себя, я суисайдился То есть я понял, мне не пройти через ту дверь, пока я не возьму этот грёбаный ключ у него, да? А здесь я свечу должен зажечь или не должен, как бы, как считаешь? Как считаешь? Напиши, пожалуйста, в комментарии, как считаешь, должен ли я зажечь эту свечу или не должен? Я, я очень рад, что я просто не разбился Это, ну, согрело мне душу, короче, здесь Все, мне нужен ключ, да? Ключ а понял. А что если? Ты сотри. Я такой имбицил. О, что ты будешь делать? Куда он пошел? В туалет? Если он в туалет, я, я только рад рад, я только рад. Я тогда побе... я поб... я забираюсь наверх. Так, забираюсь. забираюсь, забираюсь, забираюсь. Я не могу забраться. Ґау... где он? тут Туда, туда, туда, oh. Опа, потихонечку. Во! Во-во-во! Вот это я понял, слышь? Это могу, кстати. А, а где он идет? Он срет там или что? Что он делает? Где он? Блин, его там нет. Нихера. Где он? Я не понял. Повторите. Что происходит? Так, ладно, я, я, я не знаю, короче, что происходит. Я сейчас открываю лифт, беру ключик и захожу сюда. Есть? Я должен был это вообще делать или нет? Мне нужен этот долбанный ключ или нет? А, а как бросать? А, во. Кайф. А, итак, подожди. Тут что-то... О, малыш, привет! А? Милота! А это что? Это он где-то рядом или что? не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не не. нет не, не, не, не, не, не, не, не. тише тише тише, тише, нет нет нет нет нет нет нет нет а -а -а! Мразь! Я попал на первую мою локацию! Нет, он не взял мой ключ, кайф. Вот это я понимаю стиль. Вот этот стиль игры, я я этот стиль игры люблю. Где же он, блядь, ходит там? Куда он пошел? У с ключом, как бы не так а -а -а, Мансово, так скажем, играть. Погоди. Погоди. Где этот чепух? И куда он стремится? И куда он идет? Что под Что велит ему сердце? Главный вопрос. Вот она, бич лазанья. А -а -а -а. а -а -а -а. Так, если я упаду... Опа. Интересно мне... Да ну нет ну пожалуйста я же такой долгий путь проделал а ты меня вот он меня в рыбу за потрошил посмотри что триша делает я просто я стал окунем я стал рыбкой я стал окунем погоди это что мне заново нужно вот этот вот путь проделать или что Нет, кайф, кайф, кайф, кайф Окей, на это согласен Если не заново потом... Ну это, ну, здравая а, переоценка Ситуации, погоди, вот все, летим Летим Вот он пока там что-то, короче а, Трачивает там Что-то здесь сейчас пока пошится Потом он упадет, короче, в этот свой шкафчик Искать что-то там И я воспользуюсь этим мгновением Моментом, да И... Вау. Так. Обошел. А я надеюсь, он также пойдет в свой шкаф. Если нет, то мне просто, ну, я не выжил. А вроде выжил. Вроде выживаю, вроде кайф. Глава рыбья. Где этот баенисты, а? Что там за звуки эти? О -о -о -о. Он там что-то уже ущуил, унюхал. Я вставляю сюда ключ. Открыто? Можно пройти? Спасибо! Спасибо! Я вошел. Так, а теперь двигаемся здесь. Ну, по накатанной вот туда. Я надеюсь, он сюда не попадет, не проникнет, не пройдет. И я, я, я пройду. Я пройду Не понял. Не понял, повтори. А что это такое? Куда я поехал? Да я там еще... Не посмотрел локацию. Блин, ну а что это нахрен такое, блин? Так, это туда меня точно не потянет, короче. Так. А, может быть, вот это вот? Нет. Может быть, так толкнуть? Нет. Погоди, а может быть... Блин, вот тут что-то? Схватить вот это? Нет. И что же тогда мне нужно сделать? Для того, чтобы... Прости, мне надо... Запрыгнуть, я понял, мне надо Погоди, чуть сюда Опа, вот, хватился, хорош Забираемся, проползли Здесь какая-то печная лавка, да Опа, фонарь, зажигаю лампу Зажигаю лампу, здесь же еще фигурочку Разбиваю какую-то там Так, бам Бам Опа, я что-то кайфовое сделал, не знаю что, но а, Это было что-то кайфовое, как бы Опа, запрыгиваю, что-то делаю Не знаю, я правильно вообще двигаюсь или нет и как мне попасть сюда? Да, в целом, не понимаю а, Тут мне вообще как-нибудь можно сюда попасть? али -найн. Подожди, я не вижу просто Я не вижу просто, куда мне нужно двинуться Типа, я так понял, мне там нужно а, Грибочек этот спасти Просто я не вижу, как а, Как близко я могу подойти сюда Блин, ну неужели я не помогу этому грибку? Грибулик, спасайся! А подожди, а вот сюда? Найн. Надо отмерить, как я... С... Ка Надо про промерить, измерить, измер... а, Как-то, блин, засечь, так сказать, да? А подожди, а вот на эту говно я... я и на это говно не могу запрыгнуть, ну и я... отстой. А гриб... грибок-то спасти бы не мешало, блин, малыш. А почему, блин, да почему... Давай посмотрим, сколько я могу пробежать вообще. Так, по-моему, вот край. Ага. Я ничего не увидел. Да давай пройти. Да давай пройти. Так, я не знаю вообще, нужно ли мне туда наверх. Так, а вот тут. Можно забраться или нет? Ну, камон! Что мне нужно сделать? Ну, подскажите хотя бы, есть? Лампу хер эту, ну, куда можно двинуть? Вообще никуда. Там ничего нету. Нет. Никуда не могу попасть. Здесь запрыгнуть не могу ни на что. В последний раз пробую. Получится, нет? Нет. Все, ухожу. Нахер, собственно говоря, поднимался. Не знаю, как бы нахера. Объясни, если кто-нибудь знает. На. А, -а, а, Тут еще не все, блядь. Я еще... Я настолько дурачок, что еще тут... А куда мне надо? Ага. Бля. Ой, бля. Так. А... Крючок спустил. Налево. Вправо. Влево. Вправо. Прыжок. Влево. Право, Прыжок! Нихера. Нихера. А как? Не понял. <смех> это что это так можно было? Или что это тут? Погоди, а вверх могу забраться по этому крюку? Нет. Да куда? Игра играет со мной в опасные игры. Я не рассчитывал на такое вот дерьмо. Да, конечно же, я не могу так прогнать, как в Ассасине или как в Человек пауке. Да, тут с крюка на крюк не перебраться просто так, изящно Легко и непринужденно Придется раскачаться еще Ага То есть я не могу? Что? Почему? Ну вот почему? Вот это говно вот упало Я не могу забраться, ну Своему мечи как? Че чем? Ребята, алло Меня это что-то меня калит Нет, ситуация накаляется Я не, не знаю, что делать Может быть, в обратную сторону? Вперед, назад Вот так вот, типа Тут демо, сюда демо Нет Тогда Так, так Так А можно вперед-назад, типа? Дурачок А, подожди Может быть сам, Сама суть в том Что мне нужно нагрузить Было вот этих вот э, Херовин туда Типа, чтобы оно Под весом этого мяса Прогнулось и упало Смотри Смотри, смотри, смотри может, может быть Это истинная правда Истинное прохождение Этого дерьма М -м -м. А могу это бросить? Нет но я могу это сюда складировать, да? Не знаю, только нужно ли было мне это делать, потому что ничего не поменялось. Ничего не произошло. Абсолютно. Так, еще разок. Влево? Вправо. Влево? Вправо. Прыжок. Влево. Вправо. А, ну я понял. Хер. Хер. Ну ладно, три куска мяса мы сюда закинули Короче, мне кажется, что это будет э, Приманка для чего-то там Что будет снизу, правильно или неправильно? А, в мясорубку мы сейчас мясо набросаем Кайф угу. Я запрыгиваю Открываю тот самый люк сатры. Балдюж Ах, тупая ты, ламповая голова, Сань ну, как так-то, а? Колбасок наделаю сейчас На этих колбасках я перелечу Сотре Балдеш! Вот это ум Я, я, ну, свои детективное мышление Как бы, ну, еще не просадил, не просрал, не пропил Ни про что не сделал Как бы все вроде работает, кайф Вот мы переходим в новую локацию, зажигаем зажигалку и отмечаем Это бурными овациями, аплодисментами В мой адрес, ребят, мы молодцы а, Мы с вами справились, дорогой мой друг Проходим дальше, не стесняемся Проходим по вентиляции, здесь на Нам прямо Здесь нам Прямо здесь еще одна какая-то винт с какими-то подвешенными штуками. Личинками чего-то. Не знаю, блин. О, подожди, а тут, тут может, что-то есть? Найн. Можно, ну, и прятаться не от кого, типа, я не понял. Почему? Почему все? Почему это так? Иди. Оп. Не понял. Вот же дичь. Я не буду спрыгивать. <смех> Заметил, блюдок, блин, блюдок, мать твою, говно сыбащий, я тебя <смех> найду тебя, я найду тебя. Так, погоди, а что если эту тут коробку никакую нельзя ничего передвинуть а, Это точно нет. Может быть ведро? Нет, ведро нельзя. Это тоже нельзя. А что же тогда сделать? Типа быстро так, я быстро его брекнул. Я, ебаный, твой род. О, тихо, и вот сюда заходим. В ящичек, в коробочку, в карабасик, в корабленку. Ха-ха! В карабеночку. Не трогай, мать. Не трогай. Просто не трогай. Отпусти. Уйди мимо, пройди. Пройди мимо. Сыр в карман, правильно, в кармахе все домой, надо покушать там вот это все нужно сделать для того, чтобы Здраво хорошо провести время Так, а я тем временем Я, вре... я тем временем попробую сбежать В этот самый э, лифт, да? М мне стоит туда зайти вообще или нет? Али не стоит Сейчас мы ну, как раз и узнаем Захожу в лифт, все, двери закрылись Я отправляюсь вверх, кайф Надурили дурака на 4 кулака а, здесь я Здесь я запрыгиваю в это оконце Маленькое В маленькое оконце а, ничего, ничего не могу сделать Здесь этот Боров как бы уже пришел Да, получается Какой он урод Посмотри на него Он так меня пугает Он меня очень сильно пугает Это дичь, лазанье Дичь лазанья Вот и вот, вот, вот, вот Мы уже двери там открываем, да? Мы уже заходим вот это, это, это ничего себе, мы там дела делаем М -м Не понял, подожди Я опять на кухню попал? Не, ну на кухню с какой-то другой стороны я попал Так а вот на столе лежит ключ Все, я понял Мне ключ нужно будет снова Добыть этот ключ Снова нужно добыть этот ключ. Как бы его отвлечь? Потрошитель. Посмотри, что он творит. Какая же ты мразь идет туда же, куда я. Ешь. Что за крипты вы Просто И он, посмотри, опять! Двигается в моем направлении, а? Так, я понял, нужно ему будет. А... Погоди, выйди оттуда! Ага. Я зашел во вторую комнату. Здесь мы его чем-то отвлечь должны будем, да? Получается. Ага. Давай, быстро, быстро, быстро все это делай. Я надеюсь, что я прав! Я надеюсь, что я прав. А -а -а. Бери, ключ. Уходи. Пожалуйста, успей! Ну, пожалуйста, успей. Я успел, я успел, я успел, я успел. Какой кайф, какой кайф, какой кайф. Это кайф, прям. Все. Опять эта ламповая голова там что-то задумала. Вставляй ключ. Возьми ключ. Ставь. Покрути. Толкай. Толкай. Толкай. Кайф. Беги. Беги, беги, беги, беги. А куда? А куда? Нет. Я в скриптах застрял. Балдеюсь. Передохнуть. Он меня сейчас до смерти задышит, блядь. А, погоди, так мы, мы все застряли, да? Нам не выбраться с этого говна. Ладно, да, вернуться к контрольной точки, давай вернемся с контрольной точки. Быстренько это сделаем прямо. Пере... Погоди. Так, нет, ну все, да, все, все, все, все нам нужно это сделать заново. Ага. Так. Или это маска какая-то, я не понимаю. Это маска походу. Смотри, у него под типа под кожей что-то есть, он просто он просто чью чудов... Что? Нет, мне кажется Просто мне кажется Просто кажется Так э, Так, я нажал Уха. Я промазал Так, здесь все, я бегу э, Я здесь просто зарашил линию Беру ключ И... Смотри, колбаска там лежит какая угу. Облизнулся бы и, а. Айф какой Айф так, все, здесь нужно подойти просто, да? Я исключаю тот факт, что нужно отпускать его как мыши. А, нужно подойти с зажатыми. Толкать. Так. А здесь же что? А, может быть, просто дальше нужно идти? Нет. Погоди, а вот здесь можно сюда зайти? Спрятаться! И спрятаться, сюда зайти и спрятаться. Слон. тише маленький план да. Так, я вроде бы что-то сделал. Что тогда сделал, да? Так, схватиться за это говно. Ага, открыли. И теперь заново сюда же. И в урну упасть. План! Выполнен. Просто отлично. Беру йоршик. Ой, йоршик этот вантус А мне он нужен? Нет, я его не могу взять. Так, давай оценим ситуацию. Что тут есть? И. А, ну я предлагаю, что по этому дерьму я могу подняться вверх. А, да, Давай, пойдем по выступам этим. По взбираемся. А, новая вентиляция, новую вентиляция. Так, здесь решетка. Здесь нет решетки, соответственно, я могу Выбраться через эту дыру наверх Но для чего? А, это тот же человек? Это тот же монстр? Нет, это их А, их он не один, нихера Их куча Там у меня один, там второй Это третий, четвертый Получается, их много, да? Угу. Получается, их много И я в купике. Я понял, оценка ситуации прошла как бы, куда мне теперь... Я, наверное, в первой части, там, где первые дырки есть. Я могу э, их каким-то образом отвлечь, уронив какую-либо посуду, да? Ну, докажи. Или нет? Ну, сейчас проверим. Сейчас вот методом проб и ошибок мы совершим то действие, которое совершим мы. Мы... Так, забираюсь. Так, я перебегаю вот сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребята-ребята-ребята-ребята-ребята. Они вдвоем! У них звук как. А, ты не смотрел Черную дыру с Ридиком там, где Вин Дизель роли? слепой, слепой. Я так-то поднасрал, ну типа не по детски. А, ага, ага. -а -а -а -а. Сейчас иду к вам под стол, пацаны, Пени не прятаться. Так, вот балдюш. Не знаю, получится ли я под пену кашу. Я закосил под пену. Все, здесь мы обошли. Вот я в этой дырке. Он сейчас же ко мне рванет, да? По-любому. Нет, хоть Кайф. Так, я тогда прохожу дальше. Ты не против? Я пошел. Давай, увидимся там, наберемся. Мне напиши Так, смотрим дальше, оцениваем ситуацию Здесь разбитая тарелочка есть, да? Это был хруст Моих ножек, лапок Так, что-то я Не понял А, а, а, а а. Ебан Да нах Ты меня увидел, что ли, Чичи? Так, я спрятался, меня здесь нет Меня здесь нет Балдеж, балдеж Балдешь или не балдешь? Али балдешь или а нет? Ну да, и посмотреть. Ну да, ну, пожалуйста, скажи, что это все нормально? Нормально, все хорошо? Кайф, кайф. Кайф, да. Кайф. Так, я понял, здесь куча тарелок. А, мы... О, не, погоди. Что-то не так. Так, это мы включили. А, здесь мы забраться не можем, да? Ммм. Пожалуйста, не говорите, что мне нужно обратно лететь. Погоди, вот там по горам, по, по горам тарелок, да? Али нет? Тут мышеловка, смотри, стоит. Вдвоем, вдвоем, вдвоем пришли. В четыре глаза полить меня, а? а уродки а я я я я что же делать-то будет так мне нужно понять что мне нужно сделать и куда пойти и что сделать и куда пойти потому что под ногами всякие стекла под ногами так тут смотрю Оценю ситуацию крюки не отсюда um, um, погоди тут я могу? О, ясно. О, ясно. Так, не по... А где я? Да как меня это? Меня этот крик, он, знаешь, как Как будто будет. Я не знаю, вот такое вообще ощущ... ощущение будильника или что. Еще... Я не понимаю. Я не понимаю. Так, не наступить бы на это говно. Подожди, эта дверь открывается, или а нет? Открывается, али нет. Али нет, получается. Что вот он делает? Что этом мразь делает там? за мной до сих пор. Ну, посмотри на него. Ну, ну что ж ты будешь делать-то? Куда же отправиться? Что ж поделать? Ну, куда, вот что? Так, пойдем. Мы запустили какие-то крюки там непонятно. Ага. Он обходит обратно. Второй где? Блин, может быть сюда мне надо спуститься, может быть там решетка у меня открылась, а? Я здесь бегаю как дебил. Как дебил. Хотя там было четко у уко... Нет, не, не открылась здесь решетка нихера. Можно мне взобраться на это дерьмо? А, вот они. Вот они, вот они, вот они. Ну да. А, я в пене спрятался. Пали. Цени, цени, мувик. Я в пене спрятался. Если я вот так пробегу ни к чему, мне никто не предъявит. Такс. Погоди, вот здесь вот что-то могу сделать? Могу забраться наверх, чтобы, скажите, зацепиться за крюк. Кайф! Я нашел, Вот оно! все, я полетел! Я полетел! Это такой кайф! Наконец-то я выбрался из этого дерьмового приключения в этой дерьмовой кухне! <сосква> <сосква> да ну ты шо, да ты шо! Следают, ты вышел, вошло, ушов, вышло. Куда? Куда, куда? Не говорите мне, что они сейчас отключат просто ту машину. Не, кайф, кайф, кайф. Содры, содры, задры, задры. Он меня сейчас словит? Че, Погоди. Я лучше спрыгну, но на самом деле, потому что Блять! Да! Да! Да куда? Блин, ну ч, хуе. В сердце мое как это. О, как Вот, вот это, вот что это за говно, блин, ну, это все нахмурило меня аж что... на. Мне сейчас показалось. Куда ты меня понес? Так, я вот внизу, да? Все. Все, по стеклам не бежим. Под столом мансуем, под столом мансуем. Еще один. Он бросает бутылки. Смотрю, смотрю, смотрю. А -а -а -а -а! а -а -а! Ручки-то короткие, да? Короткие, не дотянуться, да? Бутылочка, не попасть. Это да глазки там наехали, наверное, наёхали, наверное наплыли. Глазки на вики, да? вики -то, глазки, на веки, да? Веки на глазки, на ничего не видно теперь, да? Теперь не попасть. Теперь... А, а я... -у -у. А я-то вырвался, а я-то смог, а я прошел. Кайф. Балдюш. Это был балдюш. Я такой балдюш давно не испытывал. Это балдюш, ну балдюш. Балдюш, приветствуем остальным спарезнам. Я думал, птица какая-то сейчас меня просто, ну, раскуканит. Так, вот мы пишем по огромной трубе. Это какой-то невероятно здоровенный забор. Игра, знаешь, по атмосфере напоминает Фрейджел, короче. Не знаю, смотрел прохождение или нет, но оно есть на канале. Вот но очень очень похоже на Фредди, то есть там сознание девушки, там девочки все поменялось, миллионное говно какое-то происходило, куча злых монстров, людей, бла-бла-бла, тоже какая-то тематика завода, какая-то что-то там такое было, и вот мы здесь, теперь в таком а это был корабль, это вообще это был корабль, смотри, а я правильно, я... или я не Кажется, я что-то сделал неправильно. Подожди, но я уверен, что мне на цепь нужно на эту запрыгнуть. А как на нее запрыгнуть? Просто... Давай, короче, я так понимаю, скрипты вместо нас работают, если просто нажать вправо. Я нажму просто вправо. Кайф, сработало. Все, ползем наверх. Ну, теперь стало понятно, что мы на какой-то лодке. Я до этого не понимал вообще, чума, где мы, что мы делаем. А тут вот оно что. Огромный паром какой-то. Или не паром? <coughs> Интересно, паром или не паром? Так, да да да да А сколько ползти? то много чекового? Посмотри, какие ему маленькие. И какой огромный этот паром-то, а? Что? <coughs> Извините. Извините. Извините. Так, двигайте. Что движило, когда я полз наверх? Воля к жизни или мой чудной интерес. Ничего не предвкушало. Не предвкушал. Смотри, сколько этих уродов в масках ведут Что это Кто это вообще? Что за. за. Что за за. Что за. Что это за. Что за дичь? Что за. Что за. Что за дичь? Это как. Можно какие-то диалоги? Там никаких диалогов нету, ничего нету. Просто вот такая вот как бы массовая дичь. Типа. Нет, прикольно, интересно. Очень интересно. Но я спрыгнул. И тот факт, что я спрыгнул, знаешь, означает что? Это значит, что дальнейшее прохождение мы оставим на следующий выпуск. Огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале ⁇ Богейм ⁇ Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Всем пока.